Всем здрасте, привет, салам. Я Варитлов Роман. Королевство 840. Ак Хромко Борда. Поздравляю викинги Викинге War of Clans с шестилетием. Желаю миллиарды новых игроков и все, что процветало. Игра для меня стала отдыхом. Прихожу с работы отдых. Ухожу перед работой отдых. Всем соклановцам привет! Мы лучшие!